Духовная работа идет вверх по двум различным и дополняющим друг друга путям. Проврите, не небрите, идти вперед, отступать в круговом движении. Здравый метафизический и религиозный метод начинает с последнего: отрицание или ограничение, как наш декар. Дджинанин сначала все разрушает и ищет твердой точки, прежде чем строить снова. Первое, что нужно это проверить основу и исключить все причины иллюзий и заблуждений. Таким образом, джнана-йога, прежде всего, есть тщательная критика условий познания времени, пространства, причинности и тому подобное. Она в точности выясняет границы Духа, прежде чем их перейти. Но кто ей позволяет их перейти? Кто поручится, что за пределами категории Духа существуют реальный XY, единственно реальный Именно здесь религиозный дух должен, видимо, отклониться от пути, по которому он шел до этой стадии, совместно с Духом Научным. Но еще и здесь на перекрестке они достаточно близки, ибо какую цель предполагают оба пути и религии, и науки искание единства, каковым бы ни была его природа, а стало быть, молчаливую веру в Него. Будь существование его первоначально предположено умом как плодотворная гипотеза, или Непосредственно воспринята и окончательно принята как интуиция, столь сильная и глубокая, что ею освежаются все будущие искания.